к Волика неспешно перемещается по коже, прощупывая препятствия на своем пути, перебирая волоски. После нее остается влажный след. Это слизь, которая содержит муциту. Помещение, размещение. На тело. Желательно ее, конечно. не кормить и хорошенечко вылить нас... вот, хорошо, очень хорошо заметим след вставляем связи, которую она выделяет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 собрать в европе солид собирают и используют в космотаже